Добрый день. На связи Центр обучения компании «Инфастрой». Комплекс А0 предназначен не только для составления смет. В мастерской сметчика содержится внушительный набор инструментов для формирования отчетной документации о выполненных работах. Вот некоторые из них. Рассмотрим пример. Две организации – «Стройзаказ» и «Строительный комплекс» Заключили договор на выполнение электромонтажных работ. Перечень объема работ определены локальной сметой. Исполнитель работ, строительный комплекс, должен представить заказчику отчет о выполненных работах в форме акта КС-2 по исходной локальной смете. С точки зрения организации исполнения работ на объекте строительный комплекс распределил работы между двумя бригадами электромонтажников, которые работают параллельно. Каждой бригаде будет выдано наряд задания, а отчет о выполненных работах от каждой бригады будет оформляться также по форме КС-2. Получается, что по одной смете за один отчетный период надо сформировать три комплекта документов о выполненных работах. То есть, Три разных акта. Конечно, можно сформировать отдельные локальные сметы для каждой бригады и процентоваться по ним. Решим эту задачу иным способом. Договор подряда между организацией «Стройзаказ» и исполнителем «Строительный комплекс» зарегистрирован в заголовке проекта. Вот его регистрационная карточка. Вот исходная локальная смета, по которой строительный комплекс будет отчитываться о выполненных работах перед заказчиком. В смете два раздела – видеонаблюдение и охранная сигнализация. Для наглядности работы в таблице я отобразил два дополнительных столбца для акта – договор и исполнитель. Как видите, эти строчки не заполнены. Мы знаем, что работы на объекте будут выполнять две бригады. Допустим, что работы по первому разделу выполняет бригада номер один. Для этого выделяем все строчки первого раздела и методом групповых операций выбираем исполнителя. Я подготовил карточку с названием бригада номер один. Обратите внимание, номер договора отсутствует. В строках сметы назначен исполнитель для первого раздела. Аналогичным образом поступим и со вторым разделом. Выделяем строки и выбираем карточку исполнителя бригада номер два. Таким образом, в смете указано два исполнителя работ, две бригады, хотя формально организация исполнитель одна, строительный комплекс. На основании существующей локальной сметы мы формируем задание для бригад. Для этого во вкладке «Акты» выбираем функцию «Создать Excel акт». Выбираем папку, где будет храниться созданный нами документ. В результате мы получаем документ с перечнем работ, которые выполняет бригада номер один. Аналогичную операцию. Сделаем и для бригады номер 2. Теперь задача ответственного лица, наверное это будет бригадир, заполнить в Excel файл и столбец факт. Указываем какие объемы работ были выполнены в отчетном периоде. Если выполнения по какой-то строке нет, оставляем значение равным нулю. Файлы с информацией о выполненных объемах передаются в офис и мы загружаем их в систему вот так, по бригаде номер один. Если открыть сформированный в 0 документ, то мы увидим, что это обычный акт, в акте указано выполнение Расчитаны итоги, как-то подключен концевик и определена стоимость выполненных работ. При необходимости в строки акта можно внести изменения. В заголовке акта следует навести порядок, например, ввести номер акта. В разделе Подписи следует указать подписантов. Далее этот акт можно оформить в виде бумажного документа. Точно так же поступаем и с файлом, полученным из бригады номер 2. Обратите внимание, в нижней части экрана Отображается строка с суммой затрат по этим двум актам. А теперь внимание. Нам надо сформировать еще один акт между строительным комплексом и заказчиком, где будут указаны те же самые объемы работ. Я воспользуюсь вот этой функцией – создать суммарный акт. Исходные акты от бригад выделены. Я заполняю заголовок. Организация – строительный комплекс, который работает по договору, зарегистрированному в заголовке нашего проекта. И даю команду сформировать акт. Мы получили новый документ, в котором содержится сумма двух исходных актов. В нижней части экрана отображается строка суммы затрат по одному акту. Потому что два исходных акта исключены из расчета. Об этом свидетельствуют вот эти красные треугольники. Как видите, общая сумма выполненных работ осталась неизменной. Откроем новый документ. В строках этого документа установлены объемы выполненных работ. В заголовке наведем порядок. Введем номер акта. Вот договор. Вот стоимость по договору, вот стоимость по акту, заказчик-исполнитель. Заполним раздел подписи. Остается только сформировать отчетный документ. Мы познакомились с инструментом создания Excel акта, данные из которого можно автоматически загрузить в базу данных А0. Мы убедились, что работы по одной смете могут выполнять разные исполнители. И, конечно же, это могут быть не бригады, а самостоятельные организации подрядчики, с каждой из которых будет заключен отдельный договор. Акты можно создавать не на разных исполнителей, а за разные периоды, например, декадно, а в конце месяца сложить декадные акты в один. Совершенно очевидно, что складывать можно акты, созданные и обычным способом. Без Excel акта. Согласитесь, здесь есть поле для творчества и для организации работ с документами. Такие инструменты значительно упрощают работу сметчика. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.